Готовы погрузиться в мрак? Кто готов, поставьте лайк! Ну что, тут как по до потолка совсем немножко. Ну, как сказать, совсем немножко. Я не полный рост не могу стать. Потолок зашит десяткой доской на два гвоздя. Ну, потолок красивый. Это единственное, что тут красиво. Это доска это вагонка. ё-моё. Ну, не, потолок хороший, прям. Нет, потолок классный, Мы его шлифанем, покрасим в белый. И будет вообще супер. А это да, да, да, я принес сюда, чтобы совлезли. Сань, дроги. ходи аккуратно, там пустота под тобой. Ну, я знаю. Я думал это все забито тут вот, дерево. Разбистовая ткань спрашивала, что такое. Вот эта ткань не ей обшит весь дом изнутри. Вот эта вот штука опасная, типа, да? Ну она, да, да ей дышать не очень хорошо. Мне очень полезно. Не видно, не Телефон видно. мой. Не урони, не переживай. Не, ну, тут чуть-чуть пола есть, вот я так понимаю, вот, м -м, как бы бревнышко лежит. Хотя нет, как у вот на уровне кровь. окна, что ли. Нет, не может быть такого. Там пол головы, Кровать лежит. Не, вот тут с этой стороны просто видно, что там бревна лежат. Тазик. Ну вот, собственно, все ждали. А она вот такая, вот правда-то оказалась. Не очень радостная. Особенно для нас. Нам все это барахло надо разгребать. Все это куда-то девать. Ну вот эту сегодня сдадим. Она нам нафиг не нужна, да? Да. Там вон еще вторая такая же катушка. Короче, давай, иди туда Единственное, вот что-то полезное вот Фанера, чуть-чуть есть тут вот фанера ее можно куда-то использовать Вот вагонка, я сижу на обломке тут вот вот целый штабель сложен такой вагон Иди, покажи там на камеру. Давай. Тазики, вот, вот всякая вагонка Тут есть такая разная всякие ящички деревянные Которые можно потом на самоделке Использовать, речки от них Смс пришла Так что тут еще? Вот тут вот ткань какая-то лежит. Вот это, вот, такой, вот, там что, там или что это Всякая фигня. Это виллы сломанные. Виллы да, Лопат, найдешь, лопату давай. Лопату возьму, если найду. Там какие-то шланги внизу лежат непонятные. Там вон мусор, доски, трубы железные. А знаете, что самое интересное? Так, сейчас я сделаю шаг. А самое интересное, друзья, вот тут. Тут у нас получается комната. Там у нас получается замурованная комната номер два. А вон там у нас получается второй этаж. И лестница туда. А это дверь на улицу. Ну и окошко, соответственно. Кого? Ну как ты ее откроешь? А она же снаружи также забаррикадирована. Нет, нет, тут тут надо разбираться, но тут все не пройти, не проехать, тут вообще такая попа, честно говоря, тут вот мусора, уголков каких-то непонятных, железяк, труб, тут прям вообще жесть, жесть что творится, очень много всего, не знаю, что нам с этим делать, куда нам все это девать, но мы будем что-то думать. Так, ну что, друзья, лезем дальше. Я тут лопату нашел, наконец-таки себе работать. Вот так кто я положил, чтобы спадком ней при выходе и не забыть. А то я в прошлый раз уже забыл. Тут вот какие-то тяпки всякие разные стоят. Тут вот есть... Вени кисточка. Еще что-то есть. Это что такое. Что это такое, кто знает, друзья? Кирпич выломанный. Но это же ведь похоже на то, что его кто-то специально выломал. Потому что так-то остальные кирпичи очень крепкие. Видите? Вылетит. Солнышко, он там вышло. Лезем по второй этаж. Страшно. купец Тут вот листы металла, вот эти все. Как раз на печке мне пойдут. Они такие толстые, толстые. Так. Сейчас будет немного неудобно снимать, поэтому терпите. Бенч. И мы на втором этаже, собственно говоря, друзья. Вот так вот здесь сделан потолок. Крыша ткани, ткани затянута, сеткой сверху. Все забито, зашито металлом, листами. Такие вот бревна тут лежат. Необрезная доска, необрезное бревно. Необрезная. Вот. Тут вот есть... Такая емкость, чтобы раствор месить в ней. Замешивать. Окна сняты аккуратно. Видите, штапиков нету. То есть, вероятнее всего, окна где-то сами стекла лежат. Только надо найти, где они. Вот. Чтобы вы понимали, вот такими вот штырями все насквозь забито. Вот лежит арматура, все это заварено, сварено. Короче, тут вообще капец полнейший. Так, перешагиваем через балку О, как она потом прогибается Тут вообще купец Есть кияночка деревянная вот такая вот Есть Сюня, ты там шумишь? Нет А то мне страшно, капец Проходим дальше листы металла, ну это единичка маленький металл штук 10 их тут, вот такое вот бунгало, я даже не знаю как это назвать. Сейчас это все картоном, пленками какими-то затянуто. зачем-то. Честно говорю, даже не представляю зачем все это. Здесь кровать хозяйская была, там он все какими-то надписями исписано. Самые внимательные, думаю, прочтут. Ни света, ничего нет. Там вон тоже записи. Представляете, здесь спать. Это просто ад, друзья. Да, Ксюш? Нет. Вот, друзья, догадался включить широкий угол. Но стало немного хуже видно. Надеюсь, так будет интересно. Здесь есть дырка. Какая-то такая непонятное. Там, видите, крыша изнутри тоже зашита вся. Перекрытие межэтажное сделано из керамзита, то есть балки, керамзит залитый бетоном, молочком таким, так называемым. Вот тут вот все видно. Вот балка половая. Вот. Это вот все керамзит, вот эти вот мешки. Ой, я врезался в Тут тоже все пленками зашито, забито. Окошки страшно до да безумия. Вы даже представить не можете, насколько мне здесь страшно находиться. Советская изолента. Вот рамы. Вот опять болты, которыми все это закручено, прикручено. Вот эти ставни. А? Ага. Что-то в пакете есть. И да, кит железячки. Сейчас внизу с вами посмотрим, что в этом пакетике. В общем, вот такая вот картина. Вы представляете, какой здесь ужас и мрак. Это просто что-то с чем-то нет ни одного места, куда можно наступить было бы по-человечески. Там наверху, видите, лаз вот надо мной. Это чердак. На этом чердаке абсолютно нет ничего интересного. Плюс я туда никак не смогу выбраться. Поэтому мы туда с вами не полезем. Ну досок здесь дерево. Оно причем, друзья, не гнилое. Так, кидаемся вниз. Все, сейчас будет громко. Сейчас посмотрим. причем, друзья, здесь все дерево сухое. Оно абсолютно не гнилое. Потому что в доме везде щели, все проветривает, ничего не закупоренное. И что, я потерял? Ё-моё, представляете, я потерял. Ладно, шучу. Вот оно. Оно просто оторвалось. Так. Лезем, лезем, лезем. В общем, друзья, мы не знаем, что это такое. Но вот это гильза, понятное дело. Внутри вот этих халюменевых штучек тоже такие же гильзы забиты. И внутри что-то нечто медное. Что это такое, мы не знаем. Ну, в общем, хотелось бы узнать. Может, кто знает и напишет нам в комментариях, что это такое. Да, что? то, что было в этом пакете. Да, это... да, да. Вот, как все говорят, вот вытащили. Да. Из дома, чтобы сдать. И обратно все, кэшбэк будет у нас.